Доброго времени, суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал x Games. Мы продолжаем с вами играть в Little Hope, наши маленькие надежды. Мы остановились в церкви, в церкви нас преследует огромный монстр. Ну, как монстр, это призрак Тейлор, который хочется за ней. еще мы увидели... много. Шикарно. Слышите? Увидели смерть Дэниела. А это значит что? Лазер Бёрджес... А, это пастора. Джон Керрин. А вот. Саймон Карвер. Затерто. Типа, он не считался пастырем Значит, он какой-то мудила. И он был пастырем всего четыре года, кстати. Это, ой, я считаю, это мало для пастыря. Для пастора. Пастырь, блядь. Ты сказал так, как будто они овцы какие-то. Ну, хорошо. Вот, и получается, что мы увидели смерть Дэниала. Правильно? Значит, теперь и за ним будет охотиться его же труп. Ну, как труп? Вот этот смоляной монстр. То есть, мы же увидели, что после того, как каждый из них погибает, появляется смоляной монстр. погибает в том мире, не, не, не в нашем. Анжела упала. Ее в том мире утопили. Появился монстр из воды. И она умерла, как в ванной. То есть что-то что-то мы уже понимаем 100%. Ну вот что с этим делать, мы ни хера не знаем. И что сейчас делать, мы тоже ни хера не знаем. Ну, я просто хожу по кругу. Пойдем сюда. папа Дружочек-то уже близко. Тише, тише, тише. Не факт, что это он. Блять! А -а -а! Блять! там пика была. Бежим! А это новый. Это уже новый. Брат, Видите, в нем пики торчат. Из него пики торчат. А он. Нельзя ему противостоять? Что происходит? Бля, я ненавижу это. Нормально. Блядь! Какого хера? Я же нажал. Какого хуя я же нажал, блять? Вы же видели, я же нажал, я же попал. Я же попал на эту штучку. Сейчас не понял. направо это ты я здесь Дейлор! какого хрена вообще происходит вы живые мы пока еще не спаслись он убил Дэниела и исчез. А как они могли исчезнуть? Мне надо постоять. Пульс подскочил. Дайте отдышаться. Скажите, что случилось с Дэниелом. Мне так жаль. Но у нас Но не было никакого выбора. Я не промахнулся. Я нажал 100% Ты на эту макеин. штучку сперва Анджела теперь дэниел и виноват я но смерти Анжелы мы еще не видели он ведь не страдал он умер быстро все было все быстро было очень быстро пиздец почувствовал у меня нет слов просто я нажал я сто процентов нажал почему мне засчитали промах может, мне не надо, надо было нажимать? Отдохнуть. Мы уже далеко ушли от дороги. Сейчас я гляну. Может, я может мне не надо было нажимать, а я. А я нажал? Да нет, наоборот, надо было нажимать. Все правильно я сделал. Тогда какого хрена? Нас так не найдут. Ладно. Уже как есть, пускай будет, так и остается. Да. Только недолго. Я просто потерял первого человека. Хотя по факту я все сделал правильно. Какого хрена вообще? Вы спите? Ничего себе. Если бы. После такого адского денька я вряд ли засну. Хотя сил вообще нет. Есть идеи, как отсюда выбраться. Надо остановить девчонку. Так. Уже понятно, что помощь не придет. Мы сами... Я по тоже себе. думал, что нужно остановить девчонку. Похоже на то. Ну, просто... Да. Я почему-то в этом уверен. Это наш единственный шанс Либо остановить, либо понять ли вообще, что она делаю. хочет Чего да, она делает она. А вторая девочка Которая от нас убегает Я уверен, она как-то связана с Мэри Может быть, она пытается нас куда-то привести, куда? Искупить грехи, например, свои Может, туда, где мы положим этому конец? Все слишком неопределенно Кажется, от нас уже ничего не зависит Мэри в центре всего происходящего, этих судов и страшных казней. Я даже не уверен, реально ли она. Как мы ее остановим? Я не вижу выхода. Финиш. Мэри не факт, что зло. Давайте. Попытаемся. Он нам подавал подсказку, поэтому... Ради всех остальных. Не будем пока Я делать и выводов преждевременных. Мы Он же говорил, что у грешника есть будущее. Я а у уверен. святого прошлое. Это не так просто. Она же ребенок. Мы не можем взять ее. Послушайте. Когда встретим ее, сделаем все необходимое. Ебать. Что там? Пс-пс. нет, тварь пришла меня прикончить. Не обязательно за тобой. На землю. Прячьтесь. Прячьтесь. Оно идет прямо на нас. Тихо вы! А там же никого нету. Анджела. Анджела! Полегче! А я вся в синяках! Живая, да, я может... же говорил. Погибли? Как вы сумели нас найти? Мы думали... Ты... Как хорошо, что вы живы. Хватит. Вы меня засмущали. Но спасибо. Да уж. Железная леди. А Дэниел? Где он? Что-то... Там, в церкви. Дэниел... Но ведь Дэниел уже может быть, тоже в теории Я жив. Я не знаю. Пиздец. Там же исчез Я... он. расскажу, когда уйдем отсюда. Сейчас... На первом месте ваша безопасность. Идем. Когда вы исчезли, мы встретили других монстров. Одна из этих тварей схватила Дэниела. Мы не спасли его. То, что гналось за мной, было омерзительно. А вы говорите, что их много? Откуда они взялись? Как вы без очков, ничего? Определенно. Многое здесь лучше не видеть. Очки потеряли, но чувство юмора на месте Хорошо Еще бы Слышишь? Слышу Явно где-то рядом Идем скорее Зачем он камень взял? Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений Тогда победа твоя и ее не Победить себя. Нет, надо было нападать, надо нет, было нападать нет, на себя. Это нет, был я. Нет. Вы, может, уже кое о чем догадались? Догадался. Догадался. Догадался, дядя. Король валеты две дамы. что все и вся может оказаться не тем, чем кажется. Ага. Три казни, три терзаемых создания. Вот, вот, Но вот. А вот. вы потеряли только. Дэнил, как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Что-то злое к нам. Значит, Дэнил все-таки потерял. Ну, я 100% нажал, нажал на таймерчик вот этот времени. Выберитесь из леса, идите по тропинке, держитесь вместе. Ну, мы держимся, стараемся. Максимально. Кстати, забавно, что мы еще не видели вроде как э при призрака. Э Эндрю из того времени. круто да. оставаться на дороге Дойдем. я не увидел я не увидел что там написано "стей". я уже другое прочитал лады ну но... куда все делись куда они ушли сюда что ли? звучит как бред но вдруг нам нужно спасти двойников от казни, чтобы спасти... Сами. Ну, типа, справедливость, чтобы восторжествовала. Светлячки. Это они светятся. Возможно, там что-то есть. Что это за свет? Такой красивый. Разве нет? Вот уж не думал, что скажу здесь такое. Светлячки реально красивые. этот Карвер, преподобный. Нет, немыслимо. Глаза подводят меня. А нет, это он был. Прошу проститься поздний час. Нужно потолковать. Что тебя гложет? Мэри. Тревожно мне. Она в судах в страшной роли выступала. Си суды всех тревожит. Здесь иное. Сестру казнили, а на ее устах была улыбка. Она убивалась. Вот, верен. Да. Но ныне она терзаема виной и стыдом. Не могу я не верить ей. Не подступай к ней, Авраам. Дитя сие приносит лишь бедность. О, возник. здесь его зовут Авраам. Лишившись брата и сестры, Мэри нашла приют под моим кровом. Я боюсь, твое милосердие может тебя погубить. Дай мне совет. Скажи суду, что она нас дурачит, что узрело ее упоение смертью сестры. Я молю тебя. Не вынуждай. Мэри полна Умолчишь сожалений. В о подозрениях, и за это поплатится весь город. Согласен. Никто не огражден от ее славредных выдумок. Хорошо. Хорошо. Коли суд услышит, я выскажусь. Вот это развитие событий. Нам не чары Это не чары Как иначе объяснить твою явление? Не могу объяснить, но дело в другом Она призвала тебя на защиту Дабы принудить меня к молчанию Лишь дьявол мог сотворить демона с моим обличием Я не демон Но мы похожи, и это чертовски странно, согласен Чего тебе надобно? Я хочу узнать, что ты скажешь в суде О Мэри Я решился говорить в суде но ныне не уверен. Скажите суду, что она сделала. Вас попросил об этом друг. Слуги дьявола искушают меня. Я не. Но мы же к... не слуги дьявола. Литл Хоуп не тот, каким был прежде. Диковинные происшествия стали обыденностью. Вы, кем бы вы ни были, лишь одно из них. Поведав правду о Мэри, я спасаю друга. Но как же тяжело от осознания, что тем я выношу приговор ребенку. Нельзя вешать все на ребенка. Уверен, за всем этим стоит священник. Вы серьезно? Нам надо остановить девчонку, а не кого-то еще. Там говорили про девочку. Карвер – человек Господа. В том нет сомнений. Там было сказано про то, что у грешников есть будущее. Какого дьявола вы защищали девчонку? Возможно, вы приговорили нас к смерти. Я уже не знаю, что правильно. Все так запутано. Поверьте, Мэри необычный ребенок. Если мы хотим спастись, ее придется остановить. Бля, я прекрасно это понимаю Не хуже, чем ты Может мы еще его встретим И сумеем как-то переубедить Я сделал как надо Я не сомневаюсь О чем вы? О двойнике Эндрю Сама не ожидала, но И я ко всем очень привязалась Блять, она обжигает руку. дерись, дерись, дерись, дерись! дириз! О! Нажал. Тейлор, где вы? За звуками. Тейлор! Тейлор, вы слышите? Ответьте! Там за движениями может быть что угодно. А вот оно. Там мог быть олень какой-нибудь. Я держу! Не отпускайте! Бегите. Простите, не могу. Уведите всех отсюда! Нет. Держитесь! Быстрей! Давай, давай, давай, давай! Нормально она ему с головы дала. Это, нахрен было? Это ты Ты из прошлого Это ты Я максимально в этом уверен Пойдем туда Выйдем наконец из проклятого леса А по пути все обсудим Ну двинули. Куда мы двигаемся-то? Вообще, в принципе, куда и где? Что-то есть на дереве? О, человек, куколка! Кто-то ходит в лесу. Давайте ка быстрее отсюда выходить. На трассе как-то проще убегать. Чтобы это не было, думаю, ему конец. Что там произошло? Хрен знает. Фортуна повернулась к нам лицом? Да просто она Что сражалась как не боевая лань. Или вообразили Мы все еще в опасности. Мы как остановить все это? Придумать. Да, не надо, не надо обвинять Эндрю. Исходящее как-то связано с Мэри. Мы не знаем наверняка, что спасемся, если остановим Мэри. Это теория. Но? Да, только теория. Но больше у нас ничего нет. У нас только один шанс переиграть не получится. Так что я готова сделать все необходимое. Идем, оглядимся. А -а -а. У меня даже вил Точно. Мы здесь Я были? Узнаю это место. Опа. Опачки. Так, с монстром нельзя бороться, иначе нам сломают шею. Охереть. Да, вот это, конечно, пиздец свое видение увидеть. А как мы здесь. Да не были мы тут? Или были? Что-то на бар похожее, правильно? Ну да. Что-то похожее на бар. Земельные сделки, эскалация, протестов все вероятнее. Угу. А, возможно, мы там были здесь. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Куда ты собрался? И здесь Карвер, Сэмюэль Карвер. А Карвера мы знаем одного священника. И я бы не сказал, что он положительный Тут персонаж. Можно войти. Ты хочешь Эй! войти? Винс? Он может быть опасен. Вряд ли он понимает, в какой мы передряге. Ну уже, внутрь! Ну нахер. Здесь давно никого не было. А! <связывая> Блять, как они заебали вот так вот меня затягивать? Мой черед предстать перед судьей. Может, мы наконец чего-то добьемся? Ужас собуел меня. Я не ведаю, как воспримут мое свидетельство. Дьявол ослепил многих. Они не ведают, что истина, что ложно. Добром это не обернется. Его слова стремятся исказить истину. Позволь мне быть тому судьей. Аврам и Джозеф – союзники в этой лжи. И не далее, чем вчера, ты приговорил Джозефа к смерти. Неужто ныне-то усомнился в этом? По сей день ничто не смутило моей веры. Джозеф, как и жена его, знался со злыми силами. Суд благодарен преподобному Карверу, презревшему гнев дьявола, дабы о том поведать. Таков мой долг, судья. Однако закон обязывает суд к неустанным поискам истины. А посему нам следует рассмотреть заявление Авраама против Мэри. Дозволь сказать кратко, судья Вайман. Кратко, преподобный, время не терпит. Мэри явила великое бесстрашие, выступив против зла. Немногим достало бы мужество. Однако в награду за изобличение зловещего шабаша ее хотят опорочить. Ее бесстрашие несомненно... В ее намерении следует увериться. Ее обвиняет никто иной, как назначенный ей опекун. Ясно, что сие дело ему не по силам. Я прошу суд назначить мэри другой приют. Кто станет опекать ее, преподобный? Я, Я готов взять на себя ответственность за дитя. Если суд так решит. Прежде суд выслушает слова Авраама и лишь затем решит судьбу девочки. Авраам. Этот карвер какая-то мразь. Иные желают, дабы я выступил против Мэри, но гораздо ли дитя на такое зло. Я Понимаю тоже могу его понять. Тему. Последствия будут очень серьезными, а девочка так юна. Суд готов выслушать твои слова. Говори, юноша. Смелей! Мэри толковала о злых духах, колдовстве и дьяволе. Многие не верят, что сие возможно в лету. Меня не занимают истории и слухи. К делу, юноша. Мэри терзается. Фантомы измучили ее, иссушили, лишили чистоты душу. Люди твердят она в сговоре с дьяволом, но нет в том уверенных. И я не из их числа. Дано ли нам познать, что на уме у ребенка? Ты находишь, что я не способен узреть правду? Прошу прощения. Такого я не смел бы сказать. Мое время ценно. Ты и священник ныне достаточно его отняли. Я не все сказал. Я дал тебе довольно времени. По воле суда, Мэри направится под опеку преподобного Карвера. Теперь иди. Почему он не сказал, что она улыбалась, когда сжигали сестру? Зачем промолчал? Это здание суда. Ну, получилось. Смогли прижать дитя дьявола? Я видел двойника. Авраама. Он сказал судье, что Мэри ни в чем не виновата, что она жертва. И что теперь? Это поможет. Должно. Теперь мы знаем, что можем изменить ход событий. Правда? Вы согласны? Ну, Ладно. возможно, что-то мы можем, не фак, что мы это можем просто что прошлое. Изменить, но не стоит Вообще событий. неизвестно, что это. Куда это? Здесь Если это прошло, мы не можем влиять на него. Тварь все еще преследует Тейл. Здание суда. Надо идти быстро. Что там? Джеймс Кларк. О, это, это шон? Что-то есть? Кисмоес, <laughs> опа, мистер Бранс, предупреждение сотруднику. После нашей дисциплинарной беседы я вновь вопрос наших. Ваших посещаемостей и поведения. Я понял. Это, видимо, он подтвердил получение письма. Все, здесь больше ничего. стоп па па па па па па па па что то еще есть. Это они Идите сюда Взгляните Не может быть Это они а, Ладно Не знаю почему и как Но в этом городе у всех нас есть множество версий Сперва на судах над ведьмами 300 лет назад Теперь это семья из 70-х как это все понимать? Думаете, эта семья погибла, как наши двойники? Да. Да. Меня больше волнует, что будет с нами, а не их судьба. Не могу понять, как это все возможно. Вы что творите? Никто нам не поверит. Нужные доказательства это он молодец, кстати, очень даже Вы молодец. Профессор. Объясните, что это за фото? Хотел бы я. Но я без понятия, кто это и почему не похожи на нас. Может, это все какой-глупый то глупый розыгрыш? Да нет, фото можно подделать, но смерть Данила прошлого и этих чудовищ. Ну, чудовищ тоже можно подделать. Да уж. И потом Куда ты слышь, пошел? Мудреный розыгрыш выходит. Точно. Что здесь? Газетенка. Закрытие фабрики убьет город. Литл холл потеряет почти 600 рабочих мест. Ну да, вот фабрику закрыли, и все. Все пошло по наклонной. дэнил думал, мы все умерли. Хорошая теория, но я вроде живой. А вы? О, судья! Но мы могли погибнуть в многомерие? Мы типа как-то попали в параллельный мир? Впечатлен, что вы... Что еще остается? Так, что произошло с этим местом? А, что-то плохое. Томас Вайман. Это точно. Позднее он пожалел, что слишком положился на показания ребенка. Ага. Значит, показаниям ребенка нельзя верить. Сэмюэл Наше, прочитав письмо капитана Бонда в событиях в Литл Хоп, выслушав ходатайство горожан, я спешу выразить свою величайшую обеспокоенность учения пастора карвера отлучились от истинной доктрин добродетели его разум подниму братство святых и уже долгие годы грязен в грехе озаботьтесь его деяниями я понял все Короче, всему причина карвер который подговаривает девочку эту как я могу понять что с этой стороны Фабрика закрывается. Текстильная фабрика Little Hope. Там ничего. Так, там тоже ничего. Значит, пошли назад. Оп, о, там еще шкафчик. Мы будем бродить, пока не найдем элемент какой-то, который будет ключевым в этой локации. Так что похоже, легкой жизни тут не знали. Это точно. А. Винс. Похоже, не срослось. Это Винс. Винс, это тот мужик, который был с нами, значит, он был в этом городе изначально, и он здесь просто остался. Он не уехал отсюда, я так понял. Select Эндрю, идите, помогите мне тут. Что там? Я возьму здесь, а вы там. Давайте. Изо всех сил. Красава, нахуй. А Ва? как он забавно туда упал? Вы там целы? О -о -о. Да, цел, кажется. О -о. Наверх не влезу. Буду искать выход тут, внизу. Ладно, встретимся у заднего входа. Стремно немножко. Да, договорились. Осторожнее там, Джон. Джон. Эй, профессор! Увидимся снаружи, ладно? Я надеюсь, Джон там сам, и нам не надо будет за него играть. О, он, кстати, в рефлексах. Классные чешки.